22 гуся вот такой пятиродакций смотри какой громадный пумени ребята всем привет отоходились утряночку ну ладно все фигня знаете сколько лет должно исполниться человеку, чтобы он перестал косячить научился попадать по гусям я вроде сам так не снайпер особо но тем не менее э, кое-как стреляю вот э -э, короче надо чтобы исполнилось 50 лет а 50 лет сегодня Кузену вон он принимает поздравления целый день так что и вы в комментах его поздравьте он он тоже читает эти комменты вот охотились мы как видите вдвоем ну и с двумя собаками у вот, скратки Добыли мы 22 гуся, и из них вот, вот такой птеродактиль. Уменник здоровенный, просто пипец. Вот какой клюв у него. Вот. Это походу этот, какой он там, блин, тундровый, таежный вроде мелкий, тундровый, ну какой-то. Ну короче, птеродактиль, будь здоров, тяжелый. А в целом охота была замечательная, вот наша присада, раз, два, три, тремя стайками делал расстановку и они залетали очень офигенски, много садилось, ну и конечно накосячили мы тоже, намазали, потому что очень близко стреляли. Всем приятного просмотра. Кому понравилось, ставьте лайки, естественно, да, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, поддержите меня, и впереди много новых видео будет. Охренеть. Это не узкая полоса, это овалом они сидят. Ну, видишь, они отдыхают, кто под крыло там, бошки позасовывали, да, да, да, кто все... смотрит, кто ходит. Что-то клевать пытается. Поднялись, куда они интересно полетят? Эти все красавчики. Ладно бублик. Дроном не полетаю, очень сильный ветер. там собрали гады да садятся туда так это что там ну там это зеленка блин сколько их там уже села он у нас идут максинского Макс, впереди, слева Ой, посмотри, что Это мы подняли Сейчас Приготовились Вот справа налетают, огонь молодец есть ко мне ко мне ко мне дай на кинуться выше на место Блять, у нас все там замороженное отмороженое чучело. Хотя бы, что подтаяли, уже проще было бы. Вон спереди, смотри. Приготовились. Огонь! Я опережения не дал. Что... У меня справа где-то должен лежать. <звы> У меня здесь должен лежать. А вот он. <звы> да. <звы> да. Во вот он красавчик а? Белолобы, да? Белолобы, да здоровый вон смотри какой место ниже шобла справа спереди видишь опускается но за спину зайдет одиночку пропускаем нахер за спиной справа все спускаются Готовились, бьем. Перед нами вот они. Приготовились. Огонь. Есть. Я его ебану. тихо тихо заряжайся-заряжайся, видишь, разворачивается, одиночка, одиночка разворачивается, есть смотри какой громадный ко мне ты смотри какой громадный гуменник что это за конь вист ко мне блин тот жалко где-то там ко мне дай дай дай дай на место нельзя шире нельзя серега ты смотри это ж, это пипец Весь на место. Так, готовимся слева. Приготовились, огонь. Приготовились. огонь. Так, так, смотрим. У меня было попадание еще по, по. тому, вон он ниже летит. Вон он. Дай. Ко мне. Дай. Молодец. На. Да, вот этих вот огонь вот. и один и второй подранок вот, мой это мой первый вот угу. это, ты пока прицелился я в него уже попал Я-то и во второго попал, что-то патроны не берут, слушай, я сразу у этого ухандошил, а потом, а потом по второму. Плавненько ложимся, двоечка спускается, несмотря ни на что. Серега, наверное, надо пробовать, Вись на место. Шасси выпущено, красота, да? А что, не били, только вот непонятно они садятся, единичка слева садится, вот перед нами сейчас они заходят, приготовились блин один гусел, пусть садятся, место, один гусел в чучела сидит один гусь место вон вон спереди налетают сейчас если налетят хорошо пусть садятся сидит гусь в чучелах слева налетают приготовились огонь хера а? ну налеты красивые кайф да кайф кайф да просрали со стрельбой ну и хер с ним это уже по моему четвертый что мы садим до да? сегодня или третий налет так справа над нами сейчас будут за спину заходят. Падлы. Блин. Вообще высота. За ноги дергать можно. Одиночка вот над нами тоже. Слева двоечка. Одиночка. Огонь. Я взял. Одиночка. Молодец, Вист. Дай. Спереди одиночка на нас. И слева. Вот спро... а слева одиночка вот этот вот низенькая. Ты левого, я правого. Приготовились. Огонь! Взял. Я правого приготовились. Помогите. Бля. Я свого взял. Что твой? Ты не взял? Я не перезарядился. У меня что-то патрон это, не дослало. Молодец, дай! На. Слева два одинца, этих сейчас должны зайти. Да, вот они спереди, приготовились, сейчас правее будет. Приготовились, приготовились. Ты первого, я второго. Огонь! Я готов. А твой большой. Тянет, но упадет. Но если сейчас бежать, то можно словить его. Все, сел. Сел. Шери ко мне. Ко мне. ай? Я думаю, да. Бери собак и беги. Закрывайся и беги. Бист, шире, ищи. Ищи. Усей. Дай. Молодец. Апорт. Ищи, ще, ще, и, Молодец. Молодец, молодец. Апорт. Сыт. Молодец. Ай, умница! На место! На место! Пусть летит. Ближе пусть подлетает. Место! Шасси выпустил. Вот сейчас приготовились. Приготовились. Давай! Да. Патроны азот говно. Перешел обратно на эти, на скм пошло дело. Ебать. Дай. Дай. Молодец. Вот. вот эту двоечку. Приготовились. Давай. Ты взял, да? А я мазанул. Они за спиной у нас над головой. Приготовились. Огонь! Да, я все таки его достал. Один вон улетает. Вон падает, падает. Шири, апорт! Без ко мне! Дай, дай, дай, Апорт! ищи. Ну вот где-то там, да, где-то там, ищи, Вист. Ай, молодец, молодец, умница, Вист. С широким поиском, отлично. Неудобно, конечно, стрелять было над головой, да? Ну они так низко хорошо зашли. Лист, дай, сид! Дай, на, на место. На пару гусей положи. Красота, да? Вот это кайф тебе на днюху, да? Да, спереди четверка вот это. Приготовились? Перед нами прям, вот. Вот они. Я одного сбил. Блин, второго. Второго во, во второго тоже попал вроде. Ну непонятно. Иди сюда, дай, Максим, дай, убрать, молодец, что, на, вис на место, <связь> ну вот если только вот этого одиночку, блядь, двоих, двоих, приготовились, огонь, стой, на, стой, стой, стой, на место, вис Шерри на место, на место, никто не заметил. На место, на место, ширина на место. Вот спереди на нас, двоечка. Серега слева, вот, вот перед нами, приготовились, огонь. Есть. Я гад. Я сбил. И второго. Серега слева. Вот, вот перед нами. Ты да. готовились? Огонь. Есть. Давай, давай, давай, шири забирай. Вист ко мне! Вист ко мне! Давай-давай-давай-давай, молодец, молодец, ищи, ищи, вперед, ищи. Блин, шуткам вырубилась, падла. А почему она не снимает, интересно, во время зарядки. Добрали, добрали. Ай, молодец, Вист, красавчик, как всегда, дай. Иди сюда. Дай. Молодец. Спереди. Молодец. Одиночки, двоечка. Ты левое, я право. Приготовились. Огонь. А я взял. двоечка и левого и правого приготовились. Огонь. Вист ко мне! Дай, молодец! На место! Блин, профукали. Выскочили они за спины. Справа будут все заходить, приготовились ты первого, я второго. Приготовились. Огонь! Эх, как я его! Смотри, Лис ко мне. Иди сюда. Молодец, дай. Дай. Ай, умница, молодец. О -о -о -о -о. Иди на место. На место. Да, перед нами. Приготовились перед нами. Огонь. Я сбил. Блин. Я вообще-то первым уже сбил. А, умница, иди сюда. Хорош, дай здоровый ну какой-то легкий здоровый но легкий ты смотри как идут троечки пусть, пусть садится приготовились одиночка нет нет Одиночкой сел в... Вот. Вот эти два. Блин. Три одиночки. Блин, садятся. Один сел, сел в спортпластов. Серега, приготовились. Огонь! Есть. Я не Я их не вообще, Я их не вижу. Я... Так, смотрим, смотрим на тех, потому что я одному дал, второму дал и третьего вот. Шири на место. Дай. дай. Дай. Молодец, на место.